Здравствуйте, друзья! Идет, пока не упадет одна из характеристик, свойственная ряду пациентов, удивляющихся тому, что оказались в машине скорой помощи по пути в больницу с диагнозом инфаркт. Кардиологи указывают, что попаданию в подобную ситуацию больше подвержены мужчинам, потому что их организм может быть крепким, и его резервные механизмы не дают никаких сигналов о возможных заболеваниях сердца или сердечно-сосудистой системы. То, что мужчина после 40 лет чувствует себя хорошо, не означает, что он здоров. К сожалению, статистика, указывающая, что болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, характерны для все более молодых мужчин, свидетельствует, что не проходя проверки, проблему со здоровьем констатировать невозможно. В свою очередь, женщины, благодаря работе резервных механизмов, подвергаются этим болезням позже поскольку до менопаузы их защищают гормоны, существенно снижающие риск заболевания. Кардиологи поясняют, что саморегулируемые механизмы, которые в неблагоприятных обстоятельствах работают как резервные, действуют лучше, если у человека есть постоянная умеренная физическая нагрузка и соответствующее питание. Однако есть ряд причин, почему резервные механизмы могут не выполнять свои функции, вредные привычки, Ожирение, недостаточная физическая активность, артериальная гипертензия, сахарный диабет и повышенный холестерин. Недостаток воздуха, дискомфорт и боли в области сердца за грудиной. При физической нагрузке самые типичные признаки, что нужно незамедлительно отправляться к врачу, чтобы сделать кардиограмму. Однако, чтобы не довести себя до инфаркта, мужчинам после 40 желательно раз в год проходить велоэргометрическое исследование, которое в случае заболевания укажет на изменения, входящие, выходящие за рамки нормы. Набором симптомов, свидетельствующих о болезнях сердца и сердечно-сосудистой системы, является повышенное давление. Боли, чувство тяжести, головокружение – это симптомы, которые могут говорить о повышенном давлении. Однако может быть и так, что симптомов вовсе нет, но при обследовании у пациента обнаруживается давление 180 на 100. Это говорит о том, что сработал резервный механизм, сбалансировавший ощущения и не позволяющий беспокоиться о проблемах со здоровьем. В таких случаях необходимо наблюдение врача, а в случае обнаружения проблем стабилизация давления посредством регулярного применения препаратов. Одним из существенных факторов, являющихся причиной распространенности болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, является ожирение, от которого никто не застрахован. Повышенный вес свидетельствует о проблемах с печенью, задачей которой является утилизация холестерина. Если эта задача не выполняется, холестерин оседает на стенках сосудов, повышая риск их закупорки. В жизни женщин есть два главных периода, когда риск ожирения повышен. Порой после рождения ребенка восстановление организма происходит не так, как хотелось бы. Кроме того, у женщин появляется склонность к набору лишнего веса во время менопаузы. Так как изменения и в весе в эти периоды диктуют гормональные изменения в организме, женщинам следует быть особенно внимательными в случае необходимости соблюдать строгую диету. У мужчин проблемы ожирения обычно возникают из-за малоподвижного образа жизни и приема чрезмерно большого количества пищи, не соответствующей объемам потраченной энергии. Случаи, когда представители обоих полов подвержены риску ожирения, связаны с эндокринными проблемами, патологией щитовидной железы, когда сложно регулировать вес. В этих случаях важно регулярно консультироваться с врачом-эндокринологом. В случаях, когда боли в районе сердца появляются у молодых людей, но нет нормальных привычных симптомов, недостатка воздуха, дискомфорта в этой области и так далее, то очень вероятно, что виной тому остеохондроз, когда боли отзываются в районе сердца. Однако в случае этих симптомов следует сделать кардиограмму, чтобы исключить острые изменения. Надеюсь, видео было вам полезным. Берегите себя! ибо вы самое важное существо в вашей жизни. Поставьте здоровье на первое место. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.